Дорогие друзья, рады вас всех приветствовать! С вами Инвестиционный центр Павлова и партнеры. В наших сериях видео мы отвечаем на любые вопросы наших подписчиков по торгам. Обратите внимание, если вы еще не знаете, уже вышли новые торги, активы госкорпораций. Более подробно о них вы можете узнать на нашем бесплатном уроке. Пройдите по ссылке под видео и подпишитесь, чтобы не пропустить. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про торги по банкротству. Он спрашивает, если автомобиль в залоге. Стоит ли участвовать в торгах? Да, вы можете поучаствовать в торгах, если автомобиль устраивает вас по параметрам и цене. Как прописано в законе номер 127 ФЗ о несостоятельности, банкротстве, залог снимается после продажи имущества на торгах. А чтобы быть спокойным, напишите организатору торгов и переговорите с ним о снятии залога после покупки. Ведь как только собственник становится банкротом, на автомобиль накладывается залог. Он устанавливается на время, пока машина выставлена на торги, чтобы сохранить ее состояние. Например, чтобы ее не брали в пользование, не были утеряны какие-то запчасти, не произошло переоформление. После покупки автомобиля организатор торгов отправит уведомление нотариусу о снятии залога. Если вдруг организатор торгов не отправил данного уведомления, вы можете написать и напомнить об этом. Не бойтесь и покупайте автомобили и другие объекты на торгах по банкротству, а мы вам поможем и поддержим. Друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы касаемо покупки имущества на торгах, пишите в комментариях под этим видео.